когда я стал старше, но ну, старше, я все-таки не утерпел и отправился за одной собакой. Bye. <laughs> Ін ро маму, Ин ро маму, хін маму. Кін маму, хін ро маму, Ин ро 嗯 Bye. mm Мое тело никогда не исчезало и не появлялось спустя какое-то время вновь. Но разве не мог бы я поверить, что однажды, сам того не зная, возможно, в бессознательном состоянии я был унесен далеко от земли. И даже, что другие люди знают об этом, но не говорят мне. Человек часто бывает околдован Словом. Мне представилось, что я читал какие-то знаки, хотя они не были знаками. Я не могу всерьез предположить, что в данный момент вижу Солнце. Человек, говорящий во сне, я вижу сон, пусть даже при этом он говорит внятно, прав не более, чем если бы он сказал во сне, идет дождь, и дождь шел бы на самом музыка гроз, басовитый вокал шмелей, травинка щекочет мне нос, бегит зноем среди полей, короткое лето души пролетает, как светлый сон, Брежные камыши убегает веселье солнца. Отвори глаза, ночь на последний фонарь погас. Отвори глаза, ты декабрь, декабрь не закрытый. Поехали теплая кровь и солнечной добротой Где истина в этом снегу еле видена